Рад всех приветствовать на канале Многодетный Бестолковый Папа. Сегодня у меня праздник, я себе купил мотокосу. И праздник не в том, что вот наконец-то я мотокосу купил, а в том, что теперь меня жена не будет доставать, что возьми тяпку и иди сорняки убирай. Сорняков бывает много после дождя, заниматься этим вообще некогда. Вот. Я приехал в Леруа, в леруа мерлен и наткнулся на девочку, которая мне прям вот рассказала, это вот это такая, вот это триммер, вот это триммер, вот такой триммер. Но я всегда ориентируюсь на ценник, я никогда дешево не покупаю, потому что я посмотрел на сайте, была цена 890 рублей, там какой-то триммер. Ну понятно, то есть есть стиральные машинки, ну, продаются, например, за 5000 рублей в магазине. Но это же стиральные машинки, чтобы куколок постирать, а не для того, чтобы белье стирать. Вот, просто продавцы об этом не говорят. И когда пишут лучшая цена, это не значит, что лучшее качество. Поэтому все равно идешь как бы от цены, которая самая высокая, и оттуда уже рассматриваешь, какие есть недостатки у более низкой цены. И вот нашел как бы, вот такую вот вещь, Патриот 547. Этот Патриот, короче, мне понравился. Он такой мощный, и как бы выглядит мощно, и такой, ну, массивный, он тяжелый скорее всего у него детали какие-то металлические все-таки они а пластиковые в основном и у него две с половиной лошадиной силы то есть как бы он такой помощнее чем остальные вот а девочка так все прям классно рассказала прям за него все подсказала и прям вообще даже до того что прям вот все что нужно купить сказал вот маску вот я взял вот эту да сетку без нее вообще говорит нельзя работать камни летают потом вот Дозатор вот такой вот мы взяли, я уже тут замесил быстро, уже бензин и масло смешал, вот сюда масло наливаешь, сюда бензин. 40 частей масла на одну часть, 40 частей бензина на одну часть, сороковую часть, короче, масла надо добавить. И масло, масло у них вроде как не было, но как бы для периодического вот использования масла, двухтактовых двигателей. И... Это масло, как бы, она говорит, нет, надо в другом месте. Потом искала, искала и нашла. Я, ж на говорю, ну все, жениться придется. Жена прямо в магазине, там меня и не оставила, короче. Вот, ну, выжил, короче, все. Когда сюда приехал уже, домой привез, все в машину умещается. Вот такая коробочка, она нормально, прям через... Заднее сиденье на переднем пом, зашла. Вот такая коробочка, вот, все поместилось в багажник. В общем, даже с семьей получилось съездить все это купить. Когда приехал, увидел, что здесь дозатор уже есть. А, уже само это есть. в самой этой есть комплектации была дозаторная баночка. Ну, как бы та стоит 95 рублей. Я уж не стал ее как бы это возвращать. Ну ладно. А, вот эту баночку... А же не отдам, пускай тут кипяток наливают, тут холодный воду наливать, чтобы чай наконец-то был в хорошей консистенции, чтобы не, не был ни горячий, ни холодный. Ну, горячий, но при этом не холодный, короче. Вот как раз я и вымерю вот это все. Она не будет сюда наливать, потом раз переливать будет. Вот. Короче, что я уже тут все собрал, в принципе, да, чтобы времени не занимать. Вот здесь вот 4 под четыре 4 болта. Вот, они прикручаются к этому мотору. Вот, я прикрутил, инструмент с собой все взял, думал, прям классно все буду делать. А целый инструмент все есть в нем, вообще в этой комплектации все есть, короче, что надо. Здесь тоже 4 вот этих роб, э, делаешь, ручки вставляешь, все, проблем нет. И вот здесь еще есть два под шестигранник тоже болта, они вот эту регулируют ручку. И вот это тоже регулируется под, э, вот под, вот под эту штуку. Это тоже что-то мерил, мерил, как-то сделал. В общем, весь инструмент есть свечной ключ есть все есть вообще для того чтобы что-то этот потом здесь еще сделал э, вот сюда прикрутил тут три саморезика вот под эту штуку которая леску подрезает вот оденем да. чехольчик обратно пока да. вот то есть вот эту прикрутил и вот эту штуку прикрутил так под леску в общем здесь руководство по эксплуатации потом что за штука не так это я еще первый раз вижу это вообще наши? Нет. этот а, вот этот еще смазка для редуктора, для редуктора взял не стал дорогую брать что-то там были дорогие все тут гарантия короче есть диск вот такой так, Вот такой есть диск и есть диск как под пилу и вот такой вот под пилу диск то есть все это в комплектации идет ничего не пришлось покупать вот такой диск в общем вообще Понравилось. Конечно. цена порадовала, как бы на сайте цена, вот я зашел на сайт, посмотрел, там же в магазине, а цена 8 8900 у нее, я зашел на сайт, посмотрел, там 7991, я говорю, а вот цена у вас на сайте вот такая, она говорит, если на сайте такая, значит такая, типа не ориентируйтесь на эту цену. И на кассе, на самом деле, в Леруа мы, когда подошли на кассу, я сразу первую Мадагасу засунул, они хоп пробивают, 7991, классно вообще, ну то есть дешево. За тысяч как бы купил, потому что если по отдельности диски посчитать, то все, это как бы бабок налетает, а тут получается тысяч этот маска вот эта 220 рублей, дозатор 95, масло что-то это даже не знаю рублей 300, вообще сколько бы оно ни стоило, оно нужно и все, вот как масло в двигатель, в машину, то есть если его не добавлять, ну просто машина однажды не поедет, да и все, и столько бабок отдашь на ремонт, потом масло заливаешь и все, и без разницы сколько оно стоит также и вот это масло, ну как бы стоит оно там 200 рублей или 400 рублей, да какая разница, его надо покупать, и все. Поэтому я даже не обращаю внимания, вот это что-то 200 с чем-то рублей, там было 500 рублей, говорю, что есть разница, разница нет, короче взял обычный, если была бы разница какая-то, взял бы дорогой. Все, вот эту штуку настраивать надо, не знаю, как это делать, ну короче, сложная сбруя, в общем, одевается тут она. Застегивается, в общем, принарядственно, надо. Да. Вот тут такие лямки удобные, все тут застежка у нее есть, прям застегивается, все застегивается. Вот штука, чтобы не нагревал, как бы двигатель не грел там и вообще там все это. И вот этот карабинчик сюда прикручиваем, этот прищелкиваем, все и, короче, погнали. В общем, О, По этой части. Надо сейчас тоже сказать. Так, вот тут есть такая штука, которую если не вставить, то вот эту, пишут, больше не снять будет после работы. Вот, поэтому я как бы почитал-почитал, там две такие гаечки, короче, в общем, их надо вставлять обязательно. Там есть... Так вот, там есть отверстие, в него шестигранник вставляем, блокируем и снимаем. Если этого не будет штуки, то шестигранник вставлять будет некуда, заблокировать не получится. В общем, как стойки на автомобиле, то же самое. Там, если ты это не держишь шестигранником, у тебя вот этот не будет откручиваться. Все. Вот эта штука обязательно надо. В общем, сейчас на улице, да, первый запуск сделаем этой штуки. Вот. И там надо режим сделать, короче, в режиме в облегченном поработать. В общем, я так э, поузнавал. 10 минут поработать, 10 минут отдыхать надо с леской, без дисков, именно с леской поработать. Э, и так 2-3 бак, бака бензина изработать. Но баки здесь огромные, я не знаю. Наверное, за всю обкатку наверное, 20 соток я не, не, не этот, обработаю, еще останется. Короче, вот такой здоровый тут бачок. Сейчас пока. Вот такой. Обычно говорят, половина бака, а тут прям здоровый бак. Ну, в общем, прикольная такая штука для мужчин. Короче, он тяжелый, говорит, даже детям как бы и женщинам не очень удобно с ним работать. Вот, ну сейчас посмотрим, как. Главное, вот эту штуку мне одеть. В общем, короче, вот так вот. В общем, для перевозки все это удобно, перевести проблем. Нет, то что штанга вот это нераз... нераз... неразбираемая, то все равно как бы перевозка не заняла проблем. В крузаке еще, наверное, будет легче перевести. Просто пока на Мотокосу нашел деньги, на крузак пока не нашел. На крузаке найду, поеду еще одну себе куплю. Тут еще надо мне будет покупать тоже разные. Бензобур надо будет купить, там, бензопилу. В общем, в комментариях пишите, какие фирмы классные. Может быть, даже этот Патриот буду выбирать. Сейчас посмотрю, как это работает. Да? Если все нормально, мы Патриот, наверное, еще дальше будем покупать. Вот, выкрутил это. Тут еще такая штучка сделана, пластмасса, чтобы вот это не вылетало. Прикольно. Все, вот это уже в разбавленном виде. Масло сороковая часть. Заливаем. Ничего себе. Литр залили. <laughs> Литр залили, короче, этот. Литр залили, еще место осталось, да? <laughs> а, нормально. В общем, надо сейчас воздух туда сделать, эту закрыть воздух. Дальше что нужно сделать? Так, нужно это включить. Так, все закрываем. Система запуска тут упрощенная. Какая-то у них там, в общем. Так, так, это здесь. Это включили. Теперь подкачать надо спинбочкой, так карбюратор накачать. Работала. Сейчас избью один. На оборотах косить, не так вот рейн, рейн, а вот конкретно нажал и косить, что она любит пила, когда вот так вот работает. Сейчас еще перерыв сделали, сейчас дальше будем косить. Перерыв еще делаем 10 минут В общем ребята короче все Вот оттуда Вот здесь все вот там вон там он, там, он, там все деревья обошел обошел обошел обошел обошел обошел Малину сделал сделал сделал И там еще деревья Там садит Жена говорит тоже сделает Там еще прошел Нормально Короче тут капец сколько Соток Заросли были огромные Но здесь еще ничуть не доделал уже этот бак бензина на все это ушел кто говорит что много расходует бензина она то по мне лучше бак бензина из расхода. ну получается 2 литра я туда залил бак действительно вместительный так еще по мелочам туда-сюда ну сегодня обкатку проходит она вот один бак получается вкатал ну надо передохнуть ей дать все таки так думаю сегодня уже больше не буду ничего делать так можно еще вот здесь не принципиально это как бы уже так там ничего не садится вот малину здесь все обошел. Вот малина здесь сидит, все прям. У -у -у. Вот здесь кусочек остался недоделанный, малина все сделана. И там сейчас, ну, обойду, сейчас покажу. Там тоже вон покос делают, да, в поле уже покосили траву. Первый покос сделали. Вот, в общем, аппарат, как бы мне понравился самому, мне нравятся такие вещи серьезные, которые напрягать можно. Вот это можно напрягать. Когда мочей даешь, он косит все. Такое ощущение, яблони бы скосил. Просто это вовремя заметил. Вот. И как бы такое. Как бы пашет и пашет. Ну, в общем, для мужиков нормальная такая фигнюшка. Вот. Тут деревья посадили. Такие тополя. Может прерывутся, не прерывутся. И вот туда еще будем сажать там. Протопили тоже нормально. Вот здесь еще посадили, здесь посадили. Смотрите, какая сказка. Тишина прикольно вообще по кайфу просто тише да гладь. вот крышу если до низа довести можно этот зимой короче с санок кататься вот. там тоже делов хватает кто все делать вообще много еще движений тут подготовительных к нормальной жизни там где я делал полив на грядке я уже показывал там заднюю сторону дома показал, где проем выход. Это вот передняя часть дома. Тут еще надо фасад делать, утеплять. Как это будем делать? Будет два слоя утеплителя. В общем, тут отмозку. Много чего еще надо делать. Что успею сделаю? Вот здесь четыре колодца. В первый колодец попадает вода, потом перелива второй. Два первых забетонированы под конус. Потом третий и четвертый. Там уже идет. Все. Ну, в пятом как бы говорят что должна уже быть техническая вода которую в дом дают в городе в квартире. но ну, я вот четыре колодца сделал вот, глубокие там надолго намного хватит теоретически вообще не надо будет его откачивать вот, вот такие то поля вот нужно вот там посадить как раз вот посадили если приживутся нормально будет тихо спокойно хорошо. Не доделал еще автополив он сын ходит поливает в общем кому нужна мотокоса то вот патриот 547 прям вообще классно зашла мне понравилось не знаю как она дальше будет за годами себе вести но вообще прям четко я сначала сделал леской леска у меня потухла сразу куда-то улетела прям вообще практически ее как будто и не было но говорят что леска оригинально идет слабовастая надо новую сразу брать и катушку, горят новую. Ну, катушка так хорошо выглядит. Вот, ну, в итоге я поставил вот, этот вот эту трехзвездочную пилу, начал косить, и у меня начал кожух везде, он зацеплялся, короче, зацеплялся за траву. В итоге я, короче, кожух вообще просто убрал, и она хорошо пошла вообще. Тин -тин -тин -тин. Главное ее обороты давать, говорят, что она должна работать на высоких оборотах, не вот так вот, грын -грын -грын, а вот завел и погнал, короче. Когда вот так делаешь, она прям вообще нормально косит. Прям туда такие стебли там были, там чертополох такой вообще там не выдернешь, не выкопаешь. Просто все перекосило нафиг, короче. В общем, я доволен покупкой. И как бы как дальше себя поведет, посмотрим. Но на данный момент прям вообще рекомендую. 547-й Патриот. Так глядишь, патриотом стану. До встречи в новых видео. С вами, как всегда, многодетный бестолковый папа.